Нелинга нас встречает нынче дождем. Хмурой погодой Поставили под воду сразу тару, тут вроде все в порядке. Поставь баночку тут. Вот пока ехали, нашли банку у дороги, будем пробовать намариновать. Вот его навеки великая Русь! Вот, истопили печь Первый раз, раз. Да. Даже повесили полку да, Покажем, покажем Ну-ка включи свой фонарик Туда да. повесили вешал они а пол. красота да. вот у нас наш стол сегодня скромненько и, и... бочки яички яички сварит колбаска яички закуска самогончик Елена. капусточка майонез хлеб Как хочется тепла, блин, как хочется тепла. Все. Андрюха, хватит, все, уже видно, что все. Ой, дым туда пошел. Пошло? Да. Андрюха, зажги фонарик свой. Покажи, чем мы тут топим там. Вот, у нас тут такая маленькая печка. Супер-пупер, мобиба. Да, мобиба. Мы ее топим. Русская печка будет быть... сырыми дровами, да. В доме уже почти 20 градусов. Да-да-да. Всем привет. Я на Неллинге. Я не один. Я с Андрюхой. Нас тут двое. Здравствуйте. Да, вот. Всем большой привет. Да. Но это... У нас очень вкусная баночка. Просто обалденная. Спасибо тому, кто привез летом. Да. Все. Очень вкусно. Продолжение следует. До завтра. До завтра.